Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим об одном интересном растении. Растение, это вам знакомо, по крайней мере, все знают, но не всюду но растет. Это лавр. Лавр растение, конечно, известное. Почему известное? Ну, во-первых, все мы знаем, что лавр – это признак геройства, доблести, мужества. Поэтому лавровыми венками украшали победителей в Древней Греции, в Древнем Риме. И, соответственно, слово «лауреат» обозначает «увенчанный лаврами». Поэтому слово «лауреат» значит очень почетный, уважаемый гражданин. Но нас лавру будет интересовать несколько с другой стороны, с агрономической. Потому что растение это родом со Средиземноморья. Оно растет по всему Средиземноморью. То есть и Турции, и Греция, и Югославии, и Италия, Испания. Всюду лавру растет, используется населением. Также лавру мы используем в своей кухне. Он у нас присутствует как добавка к любым блюдам. Рыбные блюда, овощные блюда, закатки какие-то. По-моему, идет лавр. За счет чего, что он придает? Он придает укус блюдам, наш определенный, улучшает то есть вкусовые качества. Поэтому он широко-широко используется. Но вот вырастить лавр дома не вообще удается. Я хочу поделиться опытом, как этого добиться, потому что выращивая лавру, уже заметил, какие ошибки можно совершить и какие неудачи могут нас постигнуть. Давайте мы поговорим. Потому что лавр вырастает 4-6 метров, но у нас он будет гораздо меньше. Его лавру можно размножать семенами. Ну, семена его нуждаются значит, в подготовке, они всходят через 4 месяца. Поэтому созревают осенью, они обычно в октябре, но это на югах. У нас они, конечно, могут и не вызреть, у нас не тот климат. И вот их высевают, и только весной начинают появляться всходы. То есть свежие семена как бы имеют такой растянутый период прорастания. Гораздо проще размножить лав черенками. Так вот, многие уже садили черенки, особенно в эту пору, потому что в осеннюю пору, как бы с юга привозят ветки лавра. Его там образают, они наиболее богаты в эту пору эфирными маслами. И лавровые ветки привозят. привозят лавровые ветки, и многие берут их, как делают, как черенки, высаживают. Но проходит время, эти черенки, даже при обработке с стимуляторами чернеют и погибают. Значит, первая причина. Первая причина неправильный срок черенкования. Наиболее успешно лавр черенкуется в апреле и июле месяце. То есть в начале роста. И вторая волна идет, когда уже молодые побеги отрастут и немного древеснеют. То есть вторая волна роста. Следующая такая неудача постигает, почему лавр погибает. Значит, он очень боится переувлажнения почвы. Поэтому лавру надо высаживать чистый песок. То есть берем стаканчик или какую-то емкость, набиваем чистым песком и туда высаживаем лавру. Следующий размер черенка играет большую роль. Размер черенка лавры составляет 6-8 см, то есть 2-3 листика. Лучше укорняются верхушки. Листики мы будем образовать наполовину и после этого песок. Корни образуются примерно месяц-полтора. Образуются корышки и только после этого мы достаем лавр и высаживаем плодородную почву. Надеюсь, это понятно. Ну и самая большая неудача, конечно, наших любителей, это в осенний период. Почему? Потому что Ларус требует холодной зимовки. Температура должна быть где-то 5-10 градусов тепла и у очень ограниченного полива. Мышка держим в комнатах, где температура гораздо выше. Лару, растение вечно зеленое, он испаряет листьями воду. Мы его поливаем и, как правило, наше растение просто-напросто погибают, не доживая до весны. Поэтому надо обеспечить холодную зимовку. Ну, конечно, путешествия по нашей Беларуси, мне приходилось видеть, что уже многие любители начинают выращивать лавру и в наших условиях. Самое главное выращивать лавру в открытом рунте, ну, успех зависит от защиты растений в зимний период. Такая защита растений, как делается для большинства растений, для лавру не подходит, потому что его листья вечно на зеленый Ну, самый простой способ, что можно порекомендовать, Значит, если вы посадили кустик лавра, вместо выбираем солнечное для кустика лавра и по почвах замечу, что лавра любит тяжелую почву, то есть сугренок, песок надо добавить, перегной, добавить обязательно туда добавляем сухую штукатурку и известь. Он будет отзывчиво на сеткование почвы. С этими добавками он будет очень такой жизненный, очень давать хорошие приросты. Это лучше всяких подкормок для лавра. Выбираем сложное место, высаживаем. Так вот, перед зимовкой, в условиях Беларуси, это будет примерно вторая половина октября месяца, мы срезаем ветки лишней лавра и связываем. Его связываем просто в пучок. Связали пучок. При одной технологии, значит что, берем деревянный ящик сразу без крышки ставим в деревянный ящик сверху засыпаем сухими опилками засыпаем сухими опилками делаем крышку такую же самую чтобы ветер не вытирал. и всю эту конструкцию мы закручиваем полиэтиленовой пленкой закрутили полиэтиленовой пленкой наш лавр благополучно перезимует ну это более трудоемкая технология вторая технология которую мне приходилось видеть которая более просто это используются керамические дренажные трубы как вы знаете, керамическая труба в одном месте, она имеет расширение. Идет прямая, а потом расширение внизу. Так вот этим расширением мы ставим на наш связанный куст лавра. Поставили на куст лавра вот, и все пространство, опять же засыпаем сухими опилками. Далее у нас есть плитки, есть плитки керамические, тяжелые, которые тяжелая плитка. Сверху укладывают эту, эту плиточку весной снять будет пустяковое дело. Будет достаточно снять верхнюю плиточку с лаура, перевернуть эту керамическую трубу и все, наш лаур уже на свободе. Отгребляя пилки, он будет расти. Значит, в открытом грунте в Беларуси лаур надо открывать в конце апреля. Не надо спешить. Даже конец апреля, начало мая, лучшие сроки для центральной части Беларуси, для того, чтобы лаур открывать от зимнего укрытия. Ну, а далее подкормки, он отзывчив на любые подкормки органическими, минеральными удобрениями. Все можно подкармливать. Но листья летом не используем, потому что летом они имеют мало эфирных масел. То есть они как бы, ну, не имеют, ну и скажут, что они вкуса не имеют, потому что наибольшее количество эфирных масел лавр начинает накапливать к осени. Сентябрь, октябрь, месяц. Ну, на югах это ноябрь, декабрь еще дополнительно. Вот тупор мы будем резать лишние веточки. С лавра для использования. Ну а использовать лавру как? Используется лавру очень разнообразно. И что древние медики высоко ценили лавру не только как кулинарии, но и как лекарственное растение. Так вот лекарственным растением что помогает лавру? Значит, можно спазм излечивать при приеме внутрь. Рецепт старинный, очень простой. Берется по столовой ложке лавровых листьев. Можно брать сухие лавровые листья, не обязательно свежие столовая ложка уксуса и столовая ложка меда. В горячей воде заваривается лару, процеживается и после этого туда добавляется уксус и мед. И по чайной ложке две недели, три раза в день, две недели пьется. Значит, это очень помогает, когда есть спазмы, Они проходят без следа. То есть такое лекарство натуральное и очень полезное. Ну следующее, что лавру очень помогает, это лавровое масло. Лавровое масло уходит в состав мази. Мази, которые натираются при радикулитах, когда вот опухают ноги, при опухлости ног, например, при радикулитах лавровое масло очень помогает. Сделать его в домашних условиях. Для этого необходимо взять 30, 30 грамм сухого лаврового листа. Вот, например, если пакетик 10, значит 3 пакетика. Делается очень просто или отвесить на весах. Значит, эти листья мы просто ломаем как можно мельче, измельчаем и заливаем 200 граммами оливкового или подсолнечного масла или в теплое место ближе к батареи где-то на 6 дней 6 семь дней постояли наш раствор приобретает какой-то уже аромат после этого процеживаем и вот э, дальше смешивая с жиром мы получим хорошую растирку для больных э, ревматизмом ног и спины после этого очень, делается видите, очень просто но и очень эффективно попробуйте он как бы очень согревает. Э, ну, дальше различные опухоли, укусы, также это самоизлечивается этим лавровым маслом. Взяли капельку, растерли, и как бы боль начинает стихать. То есть лавр имеет способность как бы оттягивать эту боль. Так что вы поняли, какое замечательное растение вы можете вырастить в своем саду, использовать в кулинарии, а также в медицине. Так что не забывайте о лавре. Если вас позволяют площади и терпение, займитесь этой культурой. Здоровья вам и до новых встреч. До свидания.